Уснул, блин, Артем. Всем привет, дорогие друзья. С Всем привет. Дорогие. А ч так тихо говоришь? Да потому что не снимает. Снимает. Телеканал. А, садовый? ты уже начал, да? Ты что не А, записи... Камеру убери. Камеру убери. Щаберну, бля. А, Смотри, к реакции. Я перну, бля! Почему все с лентами, а я нет? Костюмы и, и кепки все. Да. Интересно, какой из всех тех автобусов попадется нам? Самый маленький. Да. Хоть когда-то в жизни повезло с автобусом. Думаю, мягко -то. Тормально. Привет, подписчикам Буфик как порегулирует? Я бы подальше поставил. Подальше? Красота вообще. Он уже в инстаграм ставит. Давай. Я, Мелкие, видят, я, я даже не укачиваю Я, я даже не чувствую русский. В том, что дорогу перекрыли, а мы такие едем, типа как цариец. Можете меня взять в свою группу? Я как Горбачев, приду к ним в группу и звоню ее. исторические бемы пошли, что ли? Турбины. Почему мы стоим, другие едут? эй, а мы стоим. Ехали парк классный. Патриот! И ребят мы приехали И сейчас по магическому взмаху мы окажемся уже не в автобусе, а в парке Раз.. Два.. Три! Е. Yeah. Ты снимаешь? Да Ты передойми! Говори-говори Все, ты Она не смотри вот, на камеру, не... ты представляешь нет За семощих нужно. два, Давай, давай. Мы на красной дорожке! Давай. Давай. Дорогие русские! Специально для вас! Идем России! Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Внимание на экран! Дорогие выпускники! Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой. Замечательно, интересно. Господи, я там устал с 1991 -го года практически, Андреевский. Наконец-то! Ну, теперь... Ирину обязательно тут. Давайте поддержим. Друзья, Ирина Слуцкая, мировая звезда! Покажите свои впечатления о празднике. Хуня и бана, сюда приехали? Можешь мать запикивать, прикольно. Я тогда всю фразу твою запикиваю. Да, где похавать? Здесь даже похавать негде, понимаете? Не приезжайте сюда. Срать хочется, блядь. Сынач хочется, блядь. Сынач хочется, блядь. Сынач блядь. То есть это я и он. Привет нам. Кри! Когда Егор Крис замирал, Во-первых, я потерялся, среди всей вот этой толпы, как можно было потеряться? И вторая плохая новость, что, что сказали, что нужно идти в группе А, в зоне А. А хрен знает, где она находится. Я, кажется, нашел выход А. Но я не знаю, где все наши. Будем искать свою школу. Газуем, газуем, газуем, газуем, газуем, газуем, пролетаем по дороге, словно пуля. И я не найду свой класс. А мне учитель ждал класс. Все, ребята, мы в автобусе. Включили телек, по телеку идет реклама. Самое интересное, что, что динамик находится прямо за мной, вот. И эта реклама прям мне в мозг. Короче, ребята, вон тот чувак сегодня фоткался с Амираном Сардаровым. кто не знает, это дневник Хача канал. Не верите? Вот, фотка есть. Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Девчонки, это ваш Джеймс Йонкар. Он что ж, вот мы и приехали. Время пол четвертого, естественно, не дня, а ночи. И сейчас будет такой крутой видеопереход. Ну, я ж, наверное, немножко посплю, а потом закончу это видео. Ок. <пишут> <пишут> а, ну все. Теперь можно прощаться. Я выспался. Все нормально. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Также не забудьте поделиться с друзьями и написать что-нибудь в комментарии. А с вами был Буевик. Всем пока-пока-пока.